Меня зовут Петр. я работаю здесь менеджером с клуба и поэтому каждый день моряки приходят сюда. Но вы не просто менеджер, вы же еще и пастор здесь. для моряков и, и, можете... да, Я и служу, да. Я не только менеджер, но в то же время я и проповедую Евангелие, устраиваю небольшой маленький концерт, играю то на бас-гитаре, то прославление, то на русском языке, там, на английском языке. Расскажите, но бизнес вот... растет, я так да. понимаю как вы видите здесь за окном вы видите много стоят российских судов uh -huh. эти суда сейчас находятся на ремонте и пока суда ремонтируется uh -huh. а, они приходят сюда это получается как знаете что можно сказать как а, как центр отдыха можно сказать клуб для моряков да клуб, клуб для моряков они приходят сюда здесь значит, у нас предоставляется все это бесплатно Uh -huh. компьютера сейчас установлены uh -huh. абсолютно все новые, потом, значит, они могут приносить свои вот эти вот ноутбуки, ага, тоже садиться работает. здесь, да. И кроме этого у нас еще новости, но в последнее время из-за uh -huh. вот а, вот этих вот санкций мы не можем смотреть новости, но тем не менее они приходят сюда отдыхать uh -huh. и между тем временем я стараюсь как-то благовествовать своим опытом. Обычно как вы знаете, славянский народ тяжело проповедовать сразу с Библией напрямую. Поэтому я вначале... Бог дал мне такую способность писать стихи. Uh -huh. Я написал стихи и поделился с одним моряком. Он сказал, это не стих, а это крик души. Бог даже дает название моего стиха. У меня появился новый жанр, называется крик души. И вот таким образом они открывают свои сердца. Я начинаю благовествовать, естественно, начинаю уже... Э, это основываясь на Священном Писании, говорить об Иисусе Христе. И вот они начинают, некоторые принимают, даже были и мусульмане, которые приходили сюда. Один мусульманин тоже меня закидал столько многими вопросами. Я ответил, потом я задал несколько вопросов, он не смог ответить. Я сказал, Господь нас живой. Но вот вся эта идея хозяина этого клуба, я с ним знаком, пять лет назад мы с ним познакомились, он присвитер в церкви, трудится, служит. И сделал, как я понимаю, эта идея, Марина Клобов, это принадлежит католикам по всему миру. Вот uh -huh. Такие места отдыха для моряков. Uh -huh. И он специально, вот он рассказывал сам, он здесь сегодня, uh -huh. что специально сделал точно такое же для российских моряков. Которые заходят из Владивостока, рыболовные да. судья, ремонтируют моторы здесь. Uh -huh. Я помню, показывали... Здесь а, двигатели, моторы, кадиллаки показывали. Все, на все ремонтируют здесь, да. Дело в том, что когда. Сколько сейчас стапелей у него, скажите? Раньше было два стапеля, но я так понял, бизнес растет. Уже Чем? у него четыре завода здесь. Сейчас много. Да. Он есть. Сейчас в другой части Пусана там есть завод. Главный был там, а потом он здесь это, основал филиал. То есть сейчас, получается, филиал превращается наоборот в это. Как головной. Бог его сильно благословляет. Да, он благословляет, да. Каждое воскресенье, я понимаю, всех моряков, которые здесь. По, ну, с наших судов возят в церковь, да? Да, до пандемии, кушают, до пандемии, до пандемии, а, значит, а, автобус специально заказывал, это церковь заказывала большой автобус, угу. они приезжали сюда и увозили их в церковь, чтобы они могли провести богослужение. А в связи вот этой вот пандемии глобальной, то есть все это приостановлено, ну, Сейчас просто. Но мы постепенно наверстываем. Угу. Пока нет. Есть транспорт, но нет водителя. Мы молимся, чтобы появился водитель. Потому что моряки говорят, а, а вы до сих пор возите на экскурсию. У нас -то самая цель не сама экскурсия, как богослужение. Да. А это все остальное. Но здесь для них же не только компьютер. Я помню, тут же есть еще бильярдные столы где-то. Есть Раньше, теннисные была, столы, раньше было, да? был большой зал. И mm -hmm. поскольку она просто это, была, знаете, как пустовала, поэтому во время пандемии ее полностью это сделали под офис опять. Mm -hmm. Потому что было... Сами понимаете, Понятно, да? Да. Это, да, да? Компания подумала, что зря так, просто время тратить и это место зря, mm -hmm. чтобы... И они решили просто а, принять на работу еще больше по работе. Такое. Вот. Расскажите стих, пожалуйста. А, стих? Стих я это... На здесь не могу это, потому что их очень много, поэтому я только один из тех прочитаю вам, которые я. Во время пандемии Маленькое Бог мне открыл исполнение. Да, Бог мне открыл такую возможность, поэтому я начал вот такую. Иисус не напрасно умер. И на крест зашел, и кровь святую пролил, и жизнь свою отдал. Милостью и любовью грехи Он простил, и сущность человека навеки преобразил. Но что еще нам нужно, чтобы жить и ликовать? Иисус не только умер, но на третий день воскрес. Пусть весь об Иисусе по миру идет, и пусть узнают люди, что Иисус Господь. Он учил нас словом, как свято жить, и с людьми дружить, и как Бога чтить. Спасибо. Спасибо большое и за экскурсию, и за рассказ, и за ваше пасторское служение здесь. Спасибо Друзья, большое. Друзья, мы в Сименс-клубе. Это специальное место для моряков, которые заходят сюда. Специально организовано русское служение морякам служат, чтобы они не ходили. У них есть одно место. Здесь и можно кофе попить и покушать. Приезжают врачи. До сих пор приезжают врачи. Пока, мас... пока нет. Пока. Еще не было. Но мы молимся, чтобы опять все это возобновилось, возобновилось все это пока, да. И парикмахеры, и мануальные терапии, все. всего. И стоматология, и парикмахеры, потом массаж стоп, массаж тела. Ну, все удобства было. Очень много наших ребят, которые ходили на кораблях сюда на судах которые заходили на ремонт сюда, они всегда пользовались. Я беседовал со многими, говорят, нам так хорошо сюда приходить, так хорошо быть в церкви. А сейчас у нас будет встреча с главой корпорации. Да? То все бесплатно? Да, это все предоставляется бесплатно. Чокопай, кофе, чай. Вот. Они просто бесплатно наливают. Да, это кофе машинка тоже бесплатно. Oh. И копии кофе машина, вот тут Мы разговариваем по скайпу с, с Владивостоком, вернее, с Санкт-Петербургом. На пароходе невозможно. На пароходе нет. К сожалению, только в этом морском центре я каждый день, потому что здесь просто замечательно и великолепно. Ну, вот Сами посмотрите, вот, какая прелесть и после парохода здесь. Замечательно отдохнуть, поиграть, интернет, телевидение, чай, кофе, сама обстановка располагает. Спасибо вот тем людям, которые все это организовали. Я доволен, и также все мои друзья и знакомые довольны. Спасибо, всего доброго. Благоденствия вам и процветания. Да. Спасибо. Недели две. Mm -hmm. Каждый день посещаем центр моряков, Постоянно приходит вот на массажный кресло. Душевную. Массаж, на массаж да. изумительный. Но самое главное, люди, которые здесь окружают нас. Вот их тепло, их душевная доброта. Вот. Я меняю сейчас валюту. Если бы здесь такого не было, пришлось бы в другую месту. Конечно. Матикаси. Это очень далеко. Далеко. Неудобно, это понимаешь. Конечно. А здесь поближе. Хороший. Хороший. Очень удобный. Очень 편ный. Большое спасибо, что вам есть. Спасибо. что Да, Спасибо большое. большое. Спасибо большое. Очень выручается, помогает учительству. И вообще, этот центр очень хороший. Это мы регистрируем посещаемость людей. Сколько человек приходит к нам в Семес-центр. В день приходит от 130 до 160 человек, вот, за вечер. Правда, по одному это самое, ну мало это все же бесплатно. А бесплатно называется у нас на халяву. Вот, на халяву всегда все любят кушать. это Ну, где так русская поговорка есть. Удивляется, что у вас не курит здесь и не выпивает. Очень хорошо, приятно. А тут пьяные, неприятно смотреть на людей выпивших просто на пляже. Но я скажу, Да, да. Да, не надо, И 오, 맛셔서 괜찮았지. 어, 너무 마음에 들었는데 마사지를 받은 게. 가축이나 굳이. 다 옷, 재스퍼 렉치스타브. 렉치스타브. 우리는 앞에는 물이 없어 주고 그냥 수경관리 가축들과 매일 죽어가는 아이들의 시체가. Eu sou assim, tá